Дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами сегодня снова Екатерина Клопенко. И я буду сегодня вам рассказывать о замечательной серии, вернее, об одном из продуктов замечательной серии Biosy Home. Данная серия предназначена для наших замечательных мужчин. И я хотела бы вам рассказать о шампуне для наших мужчин. Что это за такой интересный продукт и как он спас меня в свое время так давайте смотреть значит шампунь заявленная натуральность 92 процента номер шампуня код вернее шампуня 2624 что я хочу о нем рассказать запах да? запах у него достаточно тонкий явного мужского аромата здесь не присутствует скажем так, запах унисекс. Поэтому в свое время я воспользовалась данным продуктом, данным шампунью, да, и сейчас хочу рассказать именно тот эффект, который получила я от этого продукта. Что касается моего мужа, ему, конечно же, шампунь очень понравился, он им моет постоянно и, в общем-то, не хочет никаким образом что-то менять, да? Что касается меня... Я сделала заказ в свое время, заказав туда свои шампуни, но он маленечко пришел позже, чем я рассчитывала, и мои шампуни, да, закончились. Что делать? Ну, делать было нечего. Я взяла вот данный шампунь, да, у мужа, при том, что мы мыли, моем голову, да, с моей дочерью, с младшей ей 10 лет, одной шампунью для нормальных волос компании «Биоси». А, такой синенький он вот и ну что делать мы взяли папин шампунь а, причем ко всему я отлила часть шампуня из основного бутылька да и разбавила его для себя водой а, поэтому муж моет концентрированным шампунем мы начали мыть голову уже более а, разбавленным шампунем эффект волосы а, пышные а, мягкие хорошо расчесываются хорошо укладываются не пушаться, то есть я имею в виду пышные, это объемные, не пышные, а объемные, да? хорошо укладываются, то есть не пушаться, ну достаточно красивые и здоровые, удерживается чистота намного лучше, чем если мы моем обычными шампунями, вот, которые предпочитают именно женщины. Я думаю, это как раз изюминка мужского шампуня. С учетом того, что аромат достаточно нежный, да, я сказала уже как уни, унисекс, да, то есть этим шампунем мою я, этим шампунем моет моя дочь 10-летняя, этим шампунем моет мой муж. И, в общем-то, никаких резких э, запахов от волос э, нет. То есть все очень даже классно. Поэтому сегодня я хочу вам порекомендовать этот шампунь не только для мужчин, но и для женщин. Э, попробуйте его обязательно. И напишите свои комментарии, да, о своих ощущениях и впечатлениях. Я думаю, этот шампунь вас не разочарует. Поэтому, если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал YouTube. И до новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко.